Для начала вам нужно выбрать этап торгов. Например, на публичном предложении несколько этапов снижения цены, но при этом всегда есть четкий график. Между ними всегда есть время, чтобы вы смогли успеть собрать документы и подать заявку. Для определения подходящего для вас этапа торгов и понимания, за какую цену его выгодно приобрести, вам необходимо провести оценку этого объекта. Оценить лот легко, например, зайдя на сайт Авито и посмотрев, сколько стоят похожие объекты. После этого вы сможете легко выбрать нужный ценовой этап. Важно подавать заявку именно на тот период, который вы выбрали, не ранее и не позднее. Как мы уже знаем, у каждого этапа есть своя дата. К этому дню вы подготавливаете документы для участия в торгах это заявка, согласие супруги при необходимости, сканы паспорта, НН, СНИЛС, договор о задатке. Не забудьте, что задаток перечисляется за 5 дней до начала этапа торгов. Учитывая все эти несложные моменты, вы легко сможете попасть на нужный этап понижения цены. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.